Привет, я Энни Мэджик, и я даже не знаю, как объяснить, что происходит. Ребят, смотрите предыдущее видео, и... Да, или спрашивайте у, у остальных в комментариях, может, вам что-то подскажут. Я приехала, опять сегодня не одна, на всякий случай все таки пока побаиваюсь, как в прошлом летом, одна везде бывать. Я нахожусь рядом с одним из... Страшных зданий в целой группе зданий Тут есть и склады И дом звонарей И церковь заброшенная Храмы Куча-куча-куча всего Я оставила здесь скрытую камеру В прошлый раз, чтобы увидеть Кто оставляет подсказки, записки Чтобы обнаружить этого человека Я читаю ваши комментарии Поэтому обязательно пишите все свои предположения Все, что вы вдруг заметите Как-то и ставьте лайк, если вы за продолжение, потому что у меня тоже на самом деле горит любопытство, хотя и страхово, но одно и не так страшно, машина там, и я сейчас пойду забирать скрытую камеру внутрь. И посмотрим, что там записалось на ней Адски собаки Просто капец какой-то Я надеюсь, меня слышно, потому что микрофон Очень неудобно цеплять на камеру Я попробую в следующий раз, если что, зацепить Мы специально приехали ночью камеру забрать Потому что предполагали, что Скорее всего, он приходил прошлой ночью Или днем Но я не знаю Вот так вот выглядит одно из заданий. Первое Оно здесь не одно Здесь их много разных Это подвал в который я так и не спустилась в прошлый раз, я перепугалась и не смогла осилить его мы сейчас посмотрим был ли здесь кто-то после меня вода так и капает собаки, кстати, сегодня меньше желают надо осмотреть еще раз все помещение, вдруг здесь что-то изменилось мы приехали сегодня пораньше, в 10 вечера но уже почему-то очень темно Как вы помните, в прошлый раз я нашла тут надписи, которые означали вот, ложь и еще одна надпись ложь. Вот там вот, кстати, краска исчезла, здесь валялась баночка краски. Пакеты тоже исчезли, то есть все прибрали, как будто ничего не было. И здесь вот еще одна красная надпись ложь, под ней была помада красная. Ее тоже нет. В общем, все исчезло. Свечка, которая вот там вот стояла, тоже ее нет. Прибрали, короче. Он прибрал все. Все исчезло. И если я не ошибаюсь, никаких новых почему-то подсказок нет, и это очень странно, потому что если бы подсказка была, то должно быть как бы продолжение Короче, вот тут вот подвал, в который я пока так и не пошла И вообще здесь еще... Блин, блин, да что такое? Дальше очень много помещений самых разных Вот там надпись есть «Солнце зашло на кладбище» Это из прошлого летнего квеста там очень много продолжений, и я там еще не была, возможно, где-то там появились еще новые подсказки. И, ребят, либо лайков наставьте, либо в комментах там напишите, считаете ли вы, нужно ли сходить в продолжение во все здания, во все части этого комплекса, или не стоит, и это нет, нет необходимости. В этот раз вообще я почему-то паникую, я боюсь вообще каждого шороха и всего, я не знаю почему, хотя я не трусиха, не истеричка, и вы это знаете, но блин, всего лишь вторая ночь, и мне очень страшно. Вы пишите все, что думаете, можете мне в ВК или в instagram писать куда-нибудь, если есть какие-то серьезные прям предположения, и Наша цель добраться, до, узнать кто это И по пути мы будем по уходу сталкиваться с кучей всяких мистических вещей Потому что в прошлый раз я слышала очень странные звуки И сегодня они в той части здания, которой я не была В общем, я забрала скрытую камеру свою И сейчас мы поедем смотреть, что на ней Кстати, хотела вам напомнить для тех, кто помнит Вот этот вот телефон жуткий Здесь есть И он тогда звонил И в эту ночь я опять видела Как он горел, загорался Но почему-то звука не было никакого Видите, вот там сидит Глазами светит жуткая Собака большая, гигантская А еще я заметила Сейчас покажу Вот там вдалеке появился, раньше не было Блин, не видно вам, наверное Крест белый Это вообще капец Ладно, не сегодня. Сегодня надо ехать смотреть, что на камере. Я, к сожалению, не ожидала, что эта камера так плохо снимает в темноте, видимо, нужно купить другую для таких съемок. Поэтому немного расстроилась, что качество картинки не очень, и вряд ли мы смогли бы разглядеть его лицо. Зато мы бы точно знали, что он приходил и как он выглядит, рост и так далее. Но что-то пошло не так, ребят. Во-первых, звуки. Камера стояла там всю ночь. И постоянно, кроме периодического лая собак, слышно какие-то жуткие, просто необъяснимые звуки. Непонятно, что это такое. Это повторялось примерно три раза. Я не верю в призраков, хотя немного все-таки верю в мистику, и это реально необъяснимое. Но дальше произошло вот что. Кто-то пришел и вставил в камеру записку «Не нарушай правила, один на один». Ну, я предполагаю, что это и был таинственный «С». Две ночи подряд я приезжала туда не одна. И, видимо, он хочет, чтобы было как прошлым летом. Я была одна. Зачем ему это, я не знаю. А после этого он взял камеру, выключил и снял вот это вот место. Я думаю, это и есть подсказка. Но что он означает, я пока не знаю. Потом он поставил камеру обратно и ушел. Больше ничего не происходило.